Да да Ну что ж, всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Scratch, продолжает знакомить тебя с самыми актуальными моментами по игре Myth of Empires. Ну и в данном выпуске я тебе расскажу про все правила, которые нужно соблюдать для того, чтобы твою учеточку в этой игре не заблокировали. Если ты будешь соблюдать все пункты из вышесказанных, что я тебе сегодня предоставлю, то тогда можешь не волноваться, играй спокойно, никто тебя не тронет. Ну а пока ты смотришь, поставь, пожалуйста, авансом лайкос под данный видос, мне очень нужна, важна твоя поддержка. Ну а взамен за твои лайки я, как обычно, буду рад. Тебя годными крутыми видео по самым разным Современным видеоиграм, таким например как Myth of Empires и не только. Ну а мы конечно же Начинаем! Не так давно на официальном Источнике разрабы разместили такую информацию Касательно того, чтобы уберечь свою учеточку от блокировки по тем Или иным причинам. Ну и вот тебе несколько Пунктов, которые могут повлиять на Блокировку, удаление безвозвратное Твоего аккаунта. Будь очень Внимателен и знай, что Оно есть, потому что незнание не освобождает От ответственности. Во-первых, следует Отметить все пункты касательно поведения игроков на серверах. Любая модификация, отладка игрового контента, включая, помимо прочего, декомпиляцию программы, обман пакетов, взлом игрового клиента, повлечет, конечно же, за собой последствия в виде блокировки твоей учеточки в игре. Также, есть у нас идет использование любого неразрешенного стороннего программного обеспечения, которое может быть отрицательно повлиять на игровой процесс, включая, помимо прочего, какие-то хаки, моды, скрипты, плагины и так далее. Намерено использование DOS-атак или любых других технических средств для получения игр преимуществ также повлиять на блокировку и запрет твоего аккаунта в игре прямое или косвенное использование игровых ошибок эксплойтов и так далее для получения преимуществ нарушения игрового баланса или для личной выгоды также целенаправленное путешествие в области карты которые обычно недоступны это касается областей за пределами основной карты также использование ошибок для нанесения ущерба другим игрокам все это ребятки поспособствует запретам и блокировке вашей учетной записи в этой игре перейдем к следующим пунктам, которые касается тоже поведение игроков но за которые идет уже более мягкое наказание такое например как отключение звука в игре но это я думаю не станет особой проблемой для тех гильдий и компаний которые пользуются какими-то сторонними приложениями типа дискорда но тем не менее знаю, что вот такие пункты они поспособствуют и поведут за собой определенные последствия если вы будете делать замечания с намерениями выдать себя не за того кем вы являетесь на данный момент а то есть за официальных лиц или администрации или же модерации далее идет умышленное распространение ложных и зло намеренных комментариев об игре. Следующий пункт размещения рекламы или же рекламных акций, не связанных с игровым контентом. Далее у нас идет использование оскорбительных, ненавистных или же угрожающих выражений, таких как расовая или сексуальная дискриминация, домогательство, жестокое обращение, угроза другим, преследование или же любое другое незаконное поведение или же действие. Следующее это обсуждение или пропаганда незаконных методов или действий, подрывающих честность игры. Все вот эти пункты поведут именно к отключению звука в игре и вы не сможете пользоваться голосовым чатом игровым именно также недопустимыми являются неподходящие имена для персонажей или же имена гильдий за который тоже будет какая-то ответственность. Какая именно, пока что точно не сказали, но она будет. Скорее всего, это будет какое-нибудь предупреждение или же временный бан. Имена не должны содержать вульгарных, непристойных, ненавистных, расовых, этнических или других оскорбительных моментов, включая, помимо прочего, порнографию, азартные игры, наркотики и другие деликатные темы. После подтверждения правонарушения мы заставим вас изменить свое имя. Следующий пункт это также не выдавать себя за игровых менеджеров, каких-нибудь модераторов или же администраторов или других лиц официально связанных с игрой Все это может привести к определенным запретам. Еще что надо знать, чтобы не получить какой-нибудь бан, это не пользоваться какими-то вредоносными сообщениями То есть такими преднамеренными сообщениями об игроках которые не совершили никаких нарушений тоже может привести к банам на срок от 2 до 24 часов в зависимости от обстоятельств Рецидивисты могут быть заблокированы на более длительный срок или же даже навсегда. Следующие пункты касательно серверов PvE формата. Запрещается злонамеренно блокировать одновременно несколько точек или ресурсов на карте. Также запрещается злонамеренно мешать другим каким-то нормальным игровым процессам. Например, это блокирование области карты, предотвращение расширения областей баз игрока-игроков, строительство вокруг баз игроков или же их NPC-животных, чтобы заблокировать их и ограничить доступ в движение. Также запрещено блокировать точки возрождения по умолчанию и Входы в подземелье. Ведь у администрации есть полное право снести любые здания, нарушающие эти правила, и запретить повторное нарушение. Поэтому, ребятки, будьте очень бдительны и осторожны. Соблюдайте все правила, не нарушайте тех пунктов, которые я указал выше, потому что от этого может пострадать либо же ваша учеточка в игре. Но вместе с этим могут пострадать еще и люди, с которые за вами шли и которые надеялись чего-то достичь в этой игре. Ну и так как у нас игрушечка находится все еще на стадии развития и разработки, это нужно. У нас не окончательный список всех ограничений, да, какие у нас будут. Возможно, в процессе списочек у нас обновится и добавятся еще какие-нибудь пункты, указывающие на правильное поведение или же еще какие-то аспекты игры. В общем, все это будет в процессе. Ну что ж, я надеюсь, информация была для тебя полезной. Пожалуйста, прокомментируй, что ты думаешь по поводу вот этих вот запретов. По мне, так это стандартная ситуация. Такие правила используются в основном везде, в любых ММО-проектах. Данный проект Myth of Empires, конечно же, не исключение. Я считаю, что это правильно вводить какие-то определенные правила. Но ну, а что ты, зритель, думаешь по этому поводу? Напиши, нравится ли тебе все это или же нет. Пиши, пожалуйста, не стесняйся, ведь у меня есть отличительная особенность отвечать тебе всегда и везде на совершенно все твои комментарии. Также пиши мне, предлагай, какую бы ты еще хотел игру увидеть на моем канале, и, возможно, в ближайшее время, конечно же, она появится. Ну что ж, продолжай играть только в самые крутые топовые игры. Приятного тебе геймплея. Еще обязательно увидимся и услышимся. Продолжение, конечно же, следует.